Ана, Ана, Ана, Ана, Ана, Ана, Ана, Ана, Ана, Ана, Ана, Ана, Ана, Ана, Ана, Ана, Ана, Ана, Володя, зачини дверь и зайди сюда. <соединяющие> я не ведаю, Калин. <соединяющие> Могилев и Витябросийские годы так и дать и больше захопные идеи. Вот зато я скажу, что в 2012 году в социальной секции ВКонтакте уже удивляла сама по Беларуси с отдельной исходней <соединяющие> часткой. А, Я что от Беларуси Отделенная вот, да, в складе в России. Я не верю, чему в Я 10 годов там был на Украине И мне показывали э, Мапу Украины Я говорю, хлопцы, а чему Гоми На мапе Украины Они кажут А тут и казаки наливайте Не, так туда заехали вот, когда отремливается, кто куды заехал, там уже и мое. Хотя, может, я так думаю, это был пост великого князства Литолского. Ну, пожалуйста, Игорь, ты нам тут расскажи. Дякую всем, кто вернулся после такого паузы. Мы сегодня уже поговорили и про культурные особенности наших городов, и про политичное житье в наших городах, и про СМИ на поговорили. Давайте теперь поговорим про то, как наши бродки умели обороняться. Оборонять себе, оборонять свою державу, оборонять свою страну. Ну и кому, я не аршанцам, на рассказывать про это. Это самая славная боевая история у аршанца на востоке Беларуси. Таким шином крышечку про историю Порши. Выступ свой скорочек, но вы реально выбивается с шар. Uh, так отрымалося это и беда и счастье для нашего города, что Орша находится на стратегичном, Орша является стратегично важным городом. Uh, первым шагомое и стратегичное значение возначалося тем, что город находится на шляху в Греки, uh, когда этот шлях был актуальным и экономичным. Uh, поздней когда на кораблях, на маленьких ладьях, меньше пировозили товаров, город, сдавался, хмусил бы стратить свое стратегичное значение экономичное и военное, но э, у литературы э, я башу такую фразу, я аршанская брама Ти аршанско-витебская брава. Мается на улазе что это гэда, вот, гэда промежек помеж Витебском и Ошей, а докладник по Заходной Двиной и Днепром. Это сухопутный шлях, по якому простей прости, прости великому, великой койкости войск. Не треба форсировать великие э, реки. И отповедно, в связи с этим, у всех великие боевые идеи они проходили вот тут, Помеж Витебском и Оршей. Все войски шли. Шел тут и Наполеон, и шли тут и гитлеровские войски, и кайзеровские, и э, так далее. Все, кто отсюда доходил. Я, как я сказал, это и беда города, город в э, таком стратегическом месте э, мог развиваться экономично, Олег, это и радость Орши, в связи с тем, что я сказал. Олег, это и беда, бо вся история Орши – это история постоянных разбурений, постоянных войн. Да, у нас, как самом был изюйский коллегиум судовный выдатный центр культуры. Да, у нас было в Огре куча монастыров, которые показывают, что мы худшие а шансы, такие належат до заходней цивилизации, належали до заходней цивилизации, чем до ускольней. Да, у нас круто развивалась культура, угадаем, хотя бы путейнский буквар, неоднозначно политичная, путейнский монастырь, але культурно-бунту влежание вельми цикавое, вельми важное. Але э, при этом э, оршан все таки, это не только культура, это и войны. Нам вот первая узгадка про город 1667 года, это той же самый год, когда была первая узгадка про Минск, и она связана с борьбой, Усеслава Шародея за, ну, полную самостоятельность от киевских князей, которые хотели все таки полоск ближе улучшить до киевского князья в 1067 году отбылась битва на Ньямизе. после битвы на Нямиде Учислава Шаратея запросили под Оршу, где его полонили, после этого, когда он укунулся в Киеве, и там уже стал мясцовым князем, и сгёрт. все, что и вернувшись в Оршу. Так, в с этим, в связи с тем, что Оршанцам доводилось шмат воевать, им лиху и на Кроновальской битве шансы показали себе вельное добра нагадаю, что минавито с исходных земля, ВКРЛ полки, яны стояли у Авангардия войска, обитранного войска Польши и Городняства, и яны минавито были все в основном и ну, загибли. Да, то есть не ведаю, от это крыльница, от это даден, но вот где-то я не что практически все аршанцы загинули на Грунгольской битве, вернулось в Оршу очень мало людей, и то были паражные. Что касается в у самой Орши, то это, конечно, не макшим, не в да, 1514 год. Славная битва под Оршей, где великая колькость российского войска, московского войска, от Рмала, по мартасам, от меньшей колькости белорусского войска. Сегодня есть спрэчки про конкретную колькость удельников той битвы. Ты мне на навык те спрэчки, навык те историки, которые занижают колькость удельников той битвы, все одно, все одно свержают, что войска у Великого князя Литовска было меньше, чем войска у Москвы. И тому это значная такая перемога. Они а это не, не одна битва по Торше, есть еще термины, другая битва по Торше, которая была в 1564 году. Это Львовская война, это филон Дмитрий Чернобыльский, как керамик города, так хочется сказать, мэр, старшиня Маракарлы Канкама. Но и он отказывал за город. Цикавейший человек, який был связан и тоже, який из России описание Орши, цикавое описание життя, шансов нахудшаться. И, в принципе, он цикавейший тем, что по собственности минавито он створил на этих землях на... для нашей державы первые спецслужбы. Это он створил разведку. То есть, Наше сегодняшнее КДБ важно было от Филона Кмита отличить дату своего народа. Калиб это, конечно, было не КДБ, хотя в серии КДП. КДБ имя Филона Кмита. Я смотрю великую электронную сетку, яка поставляла ему информацию из России. И коли мы про первую виду подошли шмат ведаем, то про другую, конечно, замолчивается. На интернете вчера Uh, просто по запросу друг, uh, вторая битва подложная, а вот другая битва по народных информацию ведь Хотя это было весьма незначно. Я нагадаю, кто потерял. С половку высмыснулась одна частка российской армии, ну, московский на то, да. Uh, со Смонецкого вы, вы, вы, высмыснулась другая частка московской армии, и они должны были подложнее объединяться. Uh, да, и они одна часть, вот такая, которая вышла с Полоску, отрымали крышешку на раце Ула под чашниками. Дивно, что эта битва у нас забылась и совсем от не хотя это была перемога вельми важная, вельми значная. И так само нагадывала Аршавскую битву, первую, тем, что малыми силами войск Великого Княжства смогли испынить тех российцев, которые вышли из Полоска. И подобная ситуация поднималась Аппоторше, где Кмит, на невеликой Кмит, одно с невеликой колькостью бойцов, вышел на сусерож 50-тысячной армии России под командованием, под командованием Петра Абалецкого. И он напал не на всю армию, И он напал на основные авангардные подразделения. А таким чином, но ну, мало того, что он их э, сопроводы э, смог им надавать, а кроме того, он еще смог закопить великую небольшую часть у Абоза, за того, что он напужал, что на самом раше э, россияне подумали, что там это только маленький отрат, а на самом раше там вся армия великого князя своей идеи, и зараз все тут полят. Таким чином была сорвана основная, э, э, были сорваны планы э, московского князя войски, Это два войска не смогли объединиться и не смогли пройти долей в Великого Князка Литовского. Когда мы несколько только тому разместили на нашем сайте www.orchard.co, я не сегодня тут на счастье узгадывался, информацию, анонс, что будет вот такая вот конференция в что там выступит и аршанс в этом лику. Когда это все опубликовали, на сайт полезли тролли, Газацк там о антироссийская конференция опять опять будут русских ненавидеть громко. Ну а что подразумеваешь, когда мы живущие на Усходе, ну наши проки воевали да с ускотними соседями с немцами там те поляками мы не воевали с поляками в принципе не воевали И когда угадать историю ошер то выясняется, например, россиянцы у них кто город не спалил так как ушер Французы один раз попробовали, у них не отрывалось, а российцы спаливали несколько разов. Например, такое спаление было у час войны. Тогда, по загаде Петра Первого, на выгоды Павночной часы спаливались все замки. Это было для того, чтобы... Ну, знищить фарфосты, как Украина не могла далее обороняться. Хотя при той артиллерии замки наши уже не надо были актуальны для оборонших э, металл, тем не менее их э, спаривали, Спалили таким шином и Дубровинский замок, и Аршанский, и Шкловский, и, по-моему, Могилевский так само. Тады ж по церкви у них Белый Ковец И, э, в принципе, вот эта обороншая архи... архитектура на помощи подняпровья немаме навита с часа э, полночной войны. Далее... Можно говорить про историю таких боёв под Орши, это полстанье Калиновского. Да, в олсходне Беларуси Калиновского не было таким мостным как на Захаре. Тем не менее, аршанцы вызначились и тут, потому что аршанцы рыхтовали полстанье по всей Могилёвской губернии. Тогда лучше относился до Могилёвской губернии. И недалеко от Дорши конкретно в Вязы Литвинова Дубровнинского района Сушиаштного Геннадьевского уже снято несколько год тому молодивая громадская организация Звяз, нашла решки Геннадьевки. Сегодня идя координа про то, что варто было там поставить нечто, некий знак памятный про то, что там заседал штаб подрыв толки по Могилевской губернии и э, шоссе отрадовали те денежили у Могилевской губернии четыре из них были миновито формовались вокруг Орши. Что-то самое маловажное для э, разумения войсковой истории аршанцев и как аршанцы обороняли свою Украину. Помним все, конечно, что войскам, э, что потерпела поражение, але аршанцы снова уже не сдавались. В 1918 году поправьте меня, пожалуйста, ласка э, Юра Есеровская Юроковский, эсеровская полу, полуставник, там 18-й год, правильно, Лоджи? Вот Поправишь? Выборщаюсь, да, 19-й. А, одно, а, одно из немногих а, полстаньево-большевистских, таких вот мостных на территории сущастной Беларуси, отбылось именно это Лоджи. А, эсеры его подняли, собраны большевиков, на несколько день отбили город, и навык плановали поход на сяно. Скончился полстанье, конечно, довольно смешно, а я не хочу сегодня про это говорить. Сегодня будем говорить про Харушка. И о а прошлый такие мощные бунты, нет, первый мощный бунт Аршансу, который можно сказать, это 1991 год, когда один город в э, Беларуси, я еще можно сказать, у Минскую трохи, ну, у Минскую, как в столице собрались, а люди. Они а в 1991 году э, Аршанцы вышли в Пешату на площадь города, на головную площадь города, а позднее перегородили... Головный желудочный узел у сходной Беларуси. 91 год, и когда в там были лозунги экономичные, это был протест «Павловской реформы», так званый, то позднее это переросло политический протест. Люди запотрабывали забороны КПСС, отбавленные КПБ, заявились и верно-белые стяги, и так далее. И, может быть, так само, Реально, можно угадать и 2016 год. Карьерные шансы довольно массово вышли на э, маршале Нетуньяцоу, упражнения с меньшими городами, где так само шмат людей выходило. все таки больше вышло, практически полтора процента населения всего города. Это довольно великая лихьба, которая э, по мировым покойного Виктора Иващенко, повинна была привести уже до изменам в Украине. Ну, не провела, потому что только шанс такую смогли вывести. У Гомеля вышло 3000, али, там, а там это было односно все, для Сихарова Гомеля это был а, невеликий процент. А, это коротко хотел сказать про то, что не треба только плакаться, не треба только бояться, что вот незалежность под погрозой. Были у нас перемоги, у форпосте я шесть силы. И это натхняет. Их это натхняет. Дякую, Дякую. да да два слова. Да, да, да. да. Может, на да, микрофон, вас... Виктор. Виктор. Виктор? на два слова. Да, ты я ты вела. Я думаю, меня чувство будет. Два из истории больше, и сумма ведомости были а, кобыляки Але с этим местом связано еще одна вещь, она в принципе была уже бы доказана. А, прозвище а, первого Заромановых, которые уцелевали в России, а, у великого Пестрименковского было кобыла, конечно это была подборщина, а молчина по а, их не овладела, поэтому российские авторы Громановы, походишь, прибывает с спадбож. В принципе, это все. Вот, чтобы они туда А допитание про это само про боевые традиции, ну, лучше даже очень часто меняются меры. Один из подполицейников был под прозвищем Лесовский. То видаете, что керовал, а в час смоты шляхтицы мне гибнули Кремль. Алисовский. юсике Малюнок, потом же Алисовский. Алисовский. А они не стали на себе такие речи про Оршу, а Виктору угадал, что, что из Орши походит с Романовой, да? Вот я, что, вот я, и сегодняшнего президента что Соксама Значит, Столицей Романовы вернуть и все у нас есть только национальные да лучше да шансов ну и кошми бывшая белорусская держава болотское князство откуль так с из этих есть пошла Белорусская земля. Калилас Камильхай Болтович. Я думаю, что это, это один из самых э, людей, досвеченных по Полоцку. Мы нам про это расскажем. Ну, тут запорно. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я тут не веду формат, конечно, по спробу утесества то, что хотел сказать. Ну, По-первых, я каждый рассказывал, что я его меня А меня вот зачапил тот подручник э, для восьмого класса по российской литературе, да, где сгадывается про этот польский проустанник вот. Ну, э, Не буду рассказывать, что это проустанник был не только национальный, практически все девчонки, которые зачеркнули белорусский рух, были неким то связаны с этим повстанием на самой справе. Они сами удельничали как артем Веры Годаревский и Франтиша Богушевич, або батьки их принимали удел в этом повстании. Только вот это было повстание, так, как сказал, тот самый Янка Купала у новой версии, значит, этого самого Михалка, как не быть скотом на самой справе. Они а, э, рассказываючи про героичные некие моменты, важно отметить и трагичные, что после опускания 1863 года так приморозило годов на 15, что жить было неморчимо. Я вот, как э, не быть э, этим субъективным, я хочу привести вот э, маленький вершик э, э, Гаврейского хлопчика с глубокого, який потом, потом стал поэтому э, Минским, Мик, Николаем Минским. И он, сгадывающий свое детинство, э, пишет. Я вырос в ужасах безотрадной. Я видел, как народ сраженный не упал как храмы божии ломались беспощадно, как победителей в казармы превращал. Из детских лет я помню был образ дикий. Бил барабан, с деревьев, носились крики. Из стены раненых струилась кровь с колес, и эту кровь лизал голодный пес. Ну, это вот, э, как раз э, э, да, до того, что сказал Тишкин про зачиненные храмы. Да? Э, теперь, ну и погляд, может, э, российского человека цикавый, приведу просто на Полоцк. Ну, про Полоцк еще никто не сказал, как про российский город. Ну, а не правительство можно то же самое было, аналогично сказать. Это перший епископ Полоцкой я епархии российской православной церкви, який в 40 годах писал. Действительно, нужно быть величайшего терпения и самоотвержения, чтобы жить в стой гадком, неправославном и во всем отношениях к несносном городишке, каком есть полоц. Людей православных нет. Вещи самые нужнейшие выписать нужно, Бог знает откуда. Переписок с гражданским правительством по предмету обращения и великое множество. дороговизно на все невероятное. Народ, жиды, униаты, католики и раскольники. Никакого совершенного утешения и удовольствия образить невозможно. Ну, вот, так, так, так, так, так, таки погляд был на, ну, можно сказать, на любый белорусский город, не ну, подается. Ну, и вот, кажется, про картину заразумело, чему Смарахов Крыжановский так написал, потому что э, перепис 1897 года, и он показывал, что в Полоску живут 12 450 человек габрейской национальности. Это было 60, ну, 61 и 4 от Значит, э, Беларусов было э, не полоску э, Полоцку 15%, россиян 18 17%, ну, это с зуликом, конечно, и администрации все, якая проезжала, там войсковые участки, какие стояли, это заразумело. Ну а поверьте, у, у Полоцки, заразумело, беларусы поводили перепису офицейного, складали 73 от Ну, э, заразумела вот та ситуация, якая была, э, новокольная шляхта якая. Трималась польской культуры, как як традиции, как пошла за речи Посполитой, какую поделили, значит, белорусское простое Ну и в городах, вот, заразумело, что гавреи больше селились в городах, потому что земли им просто не давали. Ну и вот, человечество это российское. Ну и война первая сусветная, разумелось, просто трошки почистила. Это российские службовцы все. Некоторые землевладельцы переехали в Польшу после советской этой самой войны, и за советским часом уже, ну, наибольшая такая поддержка, например, так само изменила ландшафт. Это вот репрессии 37-38 годов. Будем сказать так: все работники НКВД сверху до низу практически не было уроженцев Беларуси. Вот я гляжу в НКВД по Витебскому области за три часа. Викторов, Нароченную Томску, Ряднов, Московская губерния, Пташкин, Ростовская область, Каплан, Узбекистан, Крысанов, Рязанская губерния. Да, да, да. Ну, это одно слово было, потому что, как бы не было суизил, как бы как эти люди працевали свободно. За ними ничего не было. Ни семьи, ни свояков, ни коха. не несли отказности, ну, уже, как и сегодняшние керуники, перед самим народом. Значит, вынику агульная колькость репрессованных по воде мемориала, ну, минимальные, минимальное, потому что есть э, подозрение, что это лишь бы значительно заниженный, ну, а у полоски по было 1726, а агульная колькость реставрессованных 1335. Э, З их э, большинство проходило по так званых, ну, был, был поддел такие простый. 12-й помежный отдел стоял на латышских мешах, да, 13-й помежный отдел э, на левом боку Двины на польской мешах. Ну и, отповедно, справа были, справа боку, это латышские все шпионы, от национальности, там, э, хабреи, кто там, русские, староверы были, ну все, все были латышскими шпионами. На левом все польские шпионы. Ну и вот э, с этих 1335 э, расстроенных у Полоцкого официальных официйных звездках. Я не увеличиваю тех, кого справа были накированы в Минск, там крали 300 человек, которые в Минске были расстреляны, может, в Карапатах, может, еще где. Вот. С тех, кто были высланы на Ускот в лагеря, и там были расстреляны уже позднее, там, под 700 тысяч человек уроженцев Полоцкого поведа. ну они вот из этих 1335 больше проходили там, або как польские шпионы, або как... Деяники польской организации войсков, хоть независимо от национальности, это было 730, сдается, человек. Ну, и разумеется, что это так само зачистило простору этничную. Ну, вот, текаво, я вот глядел, какие это самые, ну, такие курьезы, вот сейчас. Ну, вот, Бирман Яков Самойлович, народженный в Полоцку, был осужден в 1938 году. 38 год, когда уже начались репрессии по всей Европе, когда Егобрио сгоняли лагеря. Так вот, Яков Самойлович был осужден НКВД за шпионскую деятельность в пользу Германии. Значит, вот им. еще. Вот самая такая интересная постановка. Формулеока была одно с Наретницкого Иосифа Ивановича, наружную местечку Горбачева, полоскового посёлка, но это Заводской район. Проводил вредительскую работу по пахоте и севу в колхозах, чем снижал урожай, урожайность колхозных полей. Вот. Ну, после войны, конечно, так само зачистка, но российская администрация сбегла на всход и часто, конечно, не вернулась. Вот. И уже в вот, 1959 году россиянам было 8% средних по Беларуси. Понятно, как и республиках 1% года вот. конечно, не такие страны, как в Латвии, где, вот, э, например, в 1935 году э, русские складали 9%, а в 1959 году уже 27%. И э, на начале года, вот э, перед распадом Союза э, отношения были такие: Латишев 52%, русских 34%. Понятно, за годы час в ситуация изменилась. Теперь 62,27. Значит, у Беларуси так самая ситуация меняется. И сегодня маем, э, русские складывают э, при максимуме перед развалом Союза 13 отсотков, больше 13 отсотков, зараз складают 8. Значит, э, я что хочу сказать, ну вот такая демография. На, на сегодня Юссе э, все подставы, сказать, что э, для белорусов ну, потребна национальная держава. Как это выглядит побудово, но ну, это другая справа. С уликом э, ассимиляции, конечно, это должны быть некие корректировки. Что ж, нам, чем же нам помог старший брат в развитии культуры? Ну, я не знаю, ну вот с тех э, супольностей э, на Беларуси, которые жили, ну вот, например, э, Элизарь Перельман, зрозумевая, особо важная, да? Я говорю про городскую культуру, про Габреевскую фактически. основание да? к ивриту «Соломон Зайвал Рапопорт» и «Семен Анинский», известный литератур, творец которого и сейчас ставится. Там, вот, например, Дебук. «Между двух там выходят постановки и фильмы. Хайм Житловский, известный эсэр. Да? Вот. Мария Энтина Полоцкая, уроджинка Полоцкая, яка изъехала в Злучинные Штаты и выдала две книги про Полоск, «From Paul to Boston» и «The promised land», где я как раз покинула устамины, выдатные успамины про Полоцк, того, что не заховалось у нас. Вот. Была пошли из тех, кто писал на идущ, на данный вот, уроджин Чашников, на котором Гирш Релес. Что отличается вот славянской складовой частке, то тут по порозному была шляхка, конечно, некая частка ориентировалась на польскую культуру, як вот в Губини Коля лепили Станислав Глазка, або под Верхнедвинским нароженный Эдвард Слонский, фактично частка дрейфовала там, как вот Винсент Минийский, у Якуга фактично записывал Якуга. Борислав и Махшепила списывали белорусскую хрестомату и там с вершими уделяющими э, поустаньях Феликса Топчевского, Геронима э, вот, э, Марцинкевича. От, э, не было их таких избиральников э, таких людей, которые приятно ставились и до белорусской культуры, как Винцент Миницкий, за разумеется, не заявился вот этой... Христоматы, с за мы сейчас что белорусская культура и существовала и тогда. Что еще? Ну, вот, э, зажимело, что оригинальным выглядит, конечно, на этом фоне Оскар Владислав Милош. франкомовный письменник, сын Шляхтича и охрещенной габрейки Мириан Розенталь. Який съехал в Париж, и, э, по рот э, род Милоша, там э, долгий час э, жил э, в Литве, и он себе узнал фактично э, Литвином, хотя и Габрейского походжения. Э, выдал там у Парижа там оповедание и каски второй Литвы и еще, ну, я так думаю, что он не володал. Литовской мовы, а нехто перекладывал махчима проспосреднительство польской, которую он видел, проспосреднительство польской перекладывал на французскую мову. Ну и тут э, варто отзначит уже таких арендованных, э, например, на Беларусь, письменников, яку Неслав Казимир Савис-Заблодский, автор полоцкой шляхты пана Павла Завиши. Ну и выключено белорусский, конечно, нельзя тут промянуть Игнат Адвуйницкий, Бронислав Бимакшипилов, значит Антон Гриневич, конечно были и российской эмиграция, но это был больше святые, кто скончал и потом Витебскую духовную семинарию, такие как Дмитрий Даугиала, або Пчелка, вот. но их не, не шмат, але это с белорусской культурой. Что ж вас с их я там полоску Полоцкого было 11, с нещим отсотку, да, россияну, потом дошло до 8 отсотков. Что ж, сделано было особами российской национальности, каким образом белорусскую культуру? Мы ее не знаходим. А не знаходим мы тому, что эти люди не ориентуются, фактично не ориентуются на белорусскую, ну, не формуют себе белорусскую идентичность на самой справе. Э, спадщина Беларуси богатая и разномовная. Э, тут я хочу заявить это несколько И Страты за 20-е годы, разумеется, значные. Вот. И значность спадщины, якая не спознана и не еще беларусским гражданам, значная. Есть над чем працоваться. А Но, конечно, вот а, а, той процент 84%, який сегодня в Беларуси, это э, есть подставы для оптимизма. Мы имеем добрый грунт для паблотово-национальной державы. А Но а вот эти проблемы, которые стоят перед нами, э, великий узрой ассимиляции, про что вот, э, было сказано, про, это, про великие проценты тех, кто э, скинул на российскую на этом пройдет пацаваць. Але значную роль, конечно, гнают вот, проникнение адептов русского света в державные структуры. И задача их, э, як у земляруба перед посадкой новой культуры, які э, зачищая гребу, а грешнах старой культуры, как посадить новую. Таким чином, коли вот, их справа дойдет до самых, это будет культурным занепадом целиком для Беларуси, как потом уже это самое, потому что треба часто, как э, на некоей мутнейшей гребе выросла низшая культура. Але по полю, этого не бачится. И важно, как э, народу свядуваем, что альтернативы паудовы национальной державе нема. У нас не можно задоволить роли биологичным материалом, не можно задоволить основания на задворках империи, где мы ничего не вызначаем. На самом первом, я кэта, думаю, поставить заслугу у нас розного рода зеленых человечков, как у идеологии ГТК и тех, кто вот, э, свою справу работал на Украине, для этого в первую чергу будет необходимо вести хотя бы паспортный контроль на межи, как контролировать ГТИ межи. Фильтрацию программы телеканала Российского телебачения позволяет державная структура от пропагандистов русского света. Думаю, что ГТМ мы переможем. Спасибо за внимание. Такое питание, когда ласка не хочу. Да, при ласка. На, на жаль, такой информации нема. я не веду. Может, я вот в Странках Украинцах такую формулировку были такие двадцатых, может, я не, не, не, не тут мой, у меня гипотеза просто. Махчума, были такие в ну, двадцатых годах такие формы с невольни, как и с правдом. Это фактично тюрьма, не это самое. Но, это, я думаю, что когда коллега-то дома на во изолированная установка, я вот не могу сказать, где у Полоску она находилась знаходилась ну, Не могу сказать, где вот где вот МГБ после войны, где сидели там всякие сами белорусских патриотов, яких Э, которым уже другим траншем брали, первых вывезли в Минс, а других брали. Это было понятно. Была эта турма э, часов 20-30-х. Это для дома, это тот Бернатвинский монастырь в задвине, с которого вывозили там, по дороге, вывозили. Может, на, на транспорт не использовали, а вывозили просто убельщицы и расстреливали. Такую установку... Ну, я... Еще пытание, пожалуйста. У меня пытание, Михаил, как вы думаете, есть, а да, то есть это некие свои регионы, это некие, скажем, могульный регион, помощная религия, ну, мне думается, что заразумело, что ну, это серьезно, я он в разных регионах. Я вот несколько коли формулировал там, такие балтызмы в белорусских оговорках, то межа нек, Ну, может, это штучная межа, я не веду. Они вот, коли клались только с уживанием балтызмов, да, про что вот Сергей Васильевич рассказывал, да, про эту минувшую, то некая межа проглядается на всходе Полоцка. Я думаю, что, как полоц, так и Вильня на початку были заснованы на помеже культур. Вот где эта межа проходила ну, относно. Заразумело, что и там жили, и одной этнично этнос одного людей на другом боку. А не это было на помеже, что привлекал вот этот обмен, да, англёвый, заразумел. Ты приезжали, ты приезжали. Вот. Некая межа была на всходе. Вот. Махчима там на узроне мужа Шумилинского района. Ну, можно на межи, э, было и на восточной межи полосного глубины. Нещо такое проглядается. Ну, алигато не в разных. Ну, и потом, э, вот э, в процессе войнов, да, вынищение было разное. Да? Э, вот это и походы с великих лук на Полоцк, да, э, несколько походов. Там 1633 годе, и в 1633 году, и за Ницце, там э, коллега Алексей Михайлович ходил на Полоцк фактично 75 отсотка жихарову повету было обу вынесено обу вывезено и заселение велось и разумеется еще зеленую зохолью только например например на на на -то сначала, очень зажимал спасибо Калий БКЛ с, с подляшами переселенцы да селились Но потом после участия другой войны там частку вот и с польши коренной и тому зрозумело, что вот это, это так само накладывало свой отметок на местную культуру. Таму, я не по-разному этой культуры, но а и все это, это наша агульная культура. И ты, Габрей, я мы наши люди, абсолютно. Я тут про Габриэльского пробчика, пробчика, який свой погляд в нём поставил 1863 года. Ну, еще это самое допомню. Вы знаете, что, вот здесь книга Алла, Тайны полыской истории». Там все описано о Беларуси. Если кто-то читал, он почитать, он читал. и советую почитать, я у волонтера спрошу. Я думаю, что произойдет смысл истории. Спасибо, Рукин. Одно вопрос. Да. Скажите, пожалуйста, в какой по мере вас и ваших сиавров хвалит такое поведение, что приехали к Ягоду, в Голоцку, нема своей власти? Радский, советлик, бедаванный, то как и в так же. Это города, которые одними из первых в Беларуси отримали магдебургское право в свой час через день, а зараз нема этой улады, все сконцентровано в райвы Конкарны, которые одни сдаются городом, занимаются, ну, вам не как сюда взять. Ну, я скажу, что на да, долучениях это было, конечно, мои отношения, моих знакомые, близких было абсолютно негативное, потому что, я, как вы город с великой историей Магдебургского самокирования, и когда его регион возникает, то это ну, снищение не просто некая реформа, да? это э, снищение, на самом деле, снищение истории. Додаток, в свой час я с одним из спортсменов Райлы Конкамани Апошним разговаривал, да? на я вам кажу, ну я говорю, ну вот, как это вообще отбывается да, этот процесс? Ее нормально проходит в тени? Ну, и он мне сказал, ну вот, э, как же, вот там, не память уйдет, на поле создается ранее началось, чалосях, это было под Гомелем. Как же, где администрация была поставлена городская, там еще этот процесс не шел нормально. Ну, а где сельская, там не, не я. вы ну, являйте, э, например, в Полоц, да, 90 там, те 85 тысяч, да, э, складанные проблемы коммуникации городские, да, но э, натурально, что специалисты, которые были, да, яны больше подрыхтованы э, для кирования, чем сельские керуники, которые в районе, где там 30 тысяч неких жухаров, да, и кроме э, села и дожинок, э, ничего нет, да, других проблем. Вот этих людей, але этих людей поставили. Я, я, я лечу просто, не на эту знаковые изменения, какие люди не готовы для керования, просто не подрихтованы для работы, для этой работы. Тому выники их работы обновны, однозначно. Я думаю, что у вас это и самое, да, например. То же есть... самое. И... И... И... Так что, я... что эта реформа, я думаю, что только шкоду принесла в державном керовании. В Петальна, раз, да? Ну, мы э, подоходим до опошнего доклада. Есть, э, я хотел троху, так сказать, ну, некие зауваги перед тем, как предоставим слово Андрею Леховичу. Российские политики, обыватели, разные Активно великие и малые дети, ладно и неуладные, криком крычат. Белорус, белорусы давно марят объединяться с братским русским народом. У России не любят слово ⁇ воссоединение да? ⁇ По истории мы сейчас чуем. ⁇ воссоединение да? ⁇ вот. Они больше за 500 годов все воссоединяли. То, что когда-то кто-то разделил, не разумело только кто разделил, и якобы они там воссоединяют. Вот, Москва весь час, как с собой к себе воссоединяет. Пусково воссоединило Ногород, Смоленск, Полоц, Витебск. В 1654 году они воссоединили Украину. В 1795 году они воссоединили БКЛ Беларусь. В 2014 году воссоединили Крым. Стали воссоединять Донбасс, но пока у них не получается. Вот, э, зараз они уже, так сказать, собираются воссоединить Беларусь, а то белорусы страдают без опеки и защиты старого брата. И вообще, мы единый русский народ. Белорусская нация и белорусский язык — это выдумки националистических отморозков, которых ничтожное количество. А кто это написал? Я это написал. Так давайте поразвожаем. На это Наш стан, про что марит белорусский народ, и хочет он своему старому брату, так сказать, пойти под крылышко, воссоединиться, вось, и вспомнить, что единый русский народ. А, женщины, а так как у нас женщин в Беларуси больше, то отремится, что больше, больше процентов. Андрей Яхович, политолог. Добрый день, мы рады вас удачить, Сначала, что, дорогие друзья, я думаю, что вам сказать, потому что это такая зала, и всем, может быть, и что-то еще можно говорить про то, мы с вами разговаривали на Сидиве на Сенинской. Я думаю, что я приеду вам вспомнить такие вещи, о которых я угадаю сейчас, молчиться, и вам сзади мне дадут. Я допустим, посидел, и я увидел, что передо мной три... Ваши бибитные витебские историки казали, что больше такие радикальные для белорусской власти речи, что и, и выборной власти нема, время ну, отповедные, ответной речественности выступать тому, я решил не скрымливаться и сказать вам то, что я делал. Если разглядать белорусско-российские дочинения, тут можно сказать уже от трех таких периодов. Первый период – это с момента сгорания независимой белорусской державы в 1991 году. И это период до 2005 года. Да, первый период белорусско-российские дочинения. Чем это проявляется? Я скажу в двух эпоснях. Почему с 2005 года был до, до конца 2004 года мы отремливали российские энергоносбиты по внутренним российским почте. Например, газ мы отремливали по почте 32 доллара. Это было до 2005 года. Мы отремливали газ до да, внутренних российских почт. Можно доказать, что в общей периметр российских отношений уберем характеризовался тем, что Беларусь отремливала от России по великому рахунку все, что ей она хотела. Были две низкие кошты на нафту и на газ. И вот сейчас, когда нам Москва, улучшая разные рахунки, во время показано, что все развики Москва, как самое ведет, с 2005 года, вот скажу что с 2005 года беларусскую экономику Россия не вместо данные энергоносители uh, Беларуси принимала там, 100 миллиардов долларов. Первый период я скажу, что с одного с одного боку, uh, была великая экономическая подтримка с боку с боку России uh, не улучшалась uh, с боку России жестких таких uh, корпораций uh, в Беларуси uh, пропанов, але Погрозы для истинования Беларуси тогда не за россии а именно с белорусского боку. Конец 1999 года это был самый небеспечный для истинования Беларуси период. Когда лукашенко когда был мост и Лукашенко и хворый Ельцин, Лукашенко отчаянно брукался в Крымлевские деревья, как створалось, это союзная держава, больше такая, полномаркосная, и он был Пирокананы, что он сможет создать, дополнить эту интеграционную плечовку союзную державу, какая будет для него трамплином на московский, на российский, на пост дефактора российского президента. И тогда он мог вели, легко сдать белорусскую независимость. Но это тогда не отбылось. В 1999 году, когда я пришел уж не им не был призначенным премьером Путин, Лукашенко стал, заразумел, что его Москва в годы, э, я же, с 96, с 96 до 99 -го года Лукашенко, и он разумел в 99 году годе, что с 96-го года Калий был имел великие проблемы со здоровьем, и Москва неоднозначно тогда не казала, что не будет ни одной державы, я не буду и он разумел, что его просто подманывали. Не, не, и, а на решете, когда был призначный Путин, Лукашенко разумел, что ему ничего не станет президентом России. У, с, с, этой, данных Максимум, что ему застаётся после конца 1999 года, это обороняться уже от... Вот, этой, на, на этой территории, с он, он створил такую... Систему свою воджень да. от, от российского тиска с 2001 до 2001 года не было никаких ни, ни, ни сигналов о том, что будет такие тиск сбоку России, а, леву, а потому что тогда российские олигархи олигархичные группы отделить российский пирог. Али, вот с 2001 года ситуация потихоньку начала меняться. Когда пришел в, 2000, в начале 2000 года в вначале Путин наказывал, в 2001 году была высмена первая пропанова, как Беларусь продала России 30 своих городных предприятий. Это, которые то это 70% белорусского города. 2002 год, в 2002 году Путин забил свою знакомитую заяву об том, что наиболее разумелым для российского ВОКу вариантом интеграции является у входа в Беларусь склад, склад России на правах субъекта федерации. Ну там Жирновский творче развел какую-то идею, но в общем, один куском, когда... Ну, больше легко предпроварить, когда будет шесть. Ушко. А лет акцина до 2005 года, тем не меньше. Мы так по инерции отремливали российские энергоносбиты. Российские энергоносбиты, в 2007-м был огромный критичный скандал, энергичный конфликт, я не буду повыграться в его количестве и после, мы вступили с, не дитак, с конца 2004-го, значит, с початку 2005-го года в другий период белорусско-российских дочинений. Чем он в долге не текал, в что российский бог различил то что Беларусь можно надельно провязать до России. Хай Беларусь останется незавязанной державой формально. Хай Беларусь там себе называть вот, незавязанной державы, а эта держава будет надельно провязанная до России, будет однозначно э, идти у форматора российской гонковой политики. Э, провязать Беларусь раз кроки в э, интеграции, которую в этой кроке москва называла соправдной интеграцией. все остальное, что сказал укашевка, это не соправдная интеграция. россии пропоновала свою большую соправдную интеграции. в в начале 2000-2002 года, 2004 год, россия пропоновала, тиска не было, а не было пропонова, сварить объединенную грошовую систему ввести на территории беларуси российский рубль. Потом наступная была пропонована: давайте стварать конституционные ассоюзные краины, которые бы предусматривало створение наднациональных структур, которые бы формировались соответственно кольпеси населения. Сколько с населения России? 145 миллионов человек. Кольпеси населения 10, 10 миллионов человек. Что заразумело? Россияне, какие были бы для Беларуси и России. Абсолютно понятно. Про что, про что тогда казалось, про что договорка. Третий крок ⁇ это продаж предприятий. До 2008 года у Беларуси не было ни одного пробыткового предприятия. И первым Беларусь-Кари, и предпринимательники имели прибыток. Я все трапил зону текавости российских олигархических групп. Нема в Беларуси ни одного предприятия, которое сейчас уже не является э, таким Например, Хотели бывать так само и Башика, хотели бывать дефакто всю экономию, белорусскую экономику. Ну и четвертый круг сопроводной интеграции это были пропановы по расширению российской военной присутности в Беларуси. Зараз на территории Беларуси нема российских базов, а есть военный объект. Это очень меньший статус. Это радиолоксинная станция Ляганцевич, рядом с тем станция радиолоксинная Викеби-Ветки и станция попереджения по ракетным пускам. И на помощь от Илейки в Связи, станция связи э, российского ВМФ э, с, с, с, с атомными поводными лодками. Э, э, али Россия хотела отрыматься значительно больше. Были пропановы э, увести на территории Беларуси э, российскую бригаду суперветеральной обороны. Э, разместить, как не, не белорусский бог контролировал суперветеральную оборону, али Россия. Но вот это были такие пропановы, ну и российский бог был, был переканан, что Беларусь все равно Лукашенко не сидит. И они с довольнением наглядали как Лукашенко свараться с Захаром. И что отбывалось, и они с великим довольнением бачили, что отбывалось у, у, у Снежников 2006 года. Что отбывалось в Беларуси? У, у, Снежный 2060 -го год. Россия бачила, так, что Беларусь никуда не, не потянется. Рано-ти рано, позднее Лукашенко по одинокройки с оправданной интеграцией, после какой, ну, де-факто, так скажу, что после, когда бы навык были только белорусские предприятия, буйные, и те створять великие можно было хоть за угодно оказать о белорусской независимости, де-факто, после этого после этого все остальные кроки нашли соправной интеграции. Россия бы протиснула 2 миллион. Ничего с этого не вышло. Але а Россия думала, что очень я потому что Лукашенко не имеет никаких максимумов по, по кардинальному изменению относительно Беларуси с Заходом. А, в 2014 году ситуация в Вене изменилась. После захопа Крыма После де-факто де аннексии России, уходных, частых уходных регионов Белору Украины, ситуация начала меняться. У России все больше стали гучать заявы, а в том, что ситуация белорусско-российских к Россию не может задовольняться. Кани Роси, Кани Раней, я на не очень много даваняла. И теперь в этой ситуации не не, не может Потому что Беларусь, идет Шляхом Украины, что в Беларуси бывают те самые процессы нацизноварения, что если там Беларусь начинает казать, вот на вотном уровне была улажена не русской идентичности, что Беларусь уходит. Что треба предпринять больше решительные тройки, потому как Беларусь никуда не зашла. У осеродку людей, которые имели полную истину о Путина, можно сказать, назвать такие поступки, как Богдан Беспалька, Мадес Колеровов, это, придется такая установка при президенте России, как Рада по междунациональному отношению. Вот эти два спадоры, и они выходят в эту Раду. И они весь сейчас сказали, после 2014 -го года, что треба что-то делать. Ситуация не зверняет, Россия не сделает этот урок по правной интеграции, Беларусь рано-то поздно сойдет. А, а, вот этот, в других лет, тягнулся, можно сказать, ну, мы с вами наблюдаем такую интересную картину, да, до мне 2018, 2018 года. Уже подчас другого периода, можно сказать, были такие спробы России просунуть эти интеграционные проекты, на что привязку Беларуси Лукашенко отказывал от победы, я могу сказать потом, что у нас остается эти аргументы Лукашенко в отношении России, и чему бы для этого не были не были провязаны. Жнини 2018 год был время текалый период. То, что в ну, початку жнини нам Россия спынила с салком поставки беспошли, беспошлиной нафты. А белорусская экономика у нас велизарная экономичная заряженность от России. До, до факта ну, были периоды, когда прибытки от экспорта нафты складали до 40% белорусского экспорта до 40%. На вот после падения курса на нафту были периоды, но ну, эта плянка все ровно не отпускалась ниже 25-30%. 25-30% для русского экспорта это были доходы от, от про процентовки российской нафты. Это было на от России танны на нафту, домовляться с Россией по, по мере и перепроцессовать пер, пер, пер, пер, и продавать на на закат по светлым коштам. То в зиме 2018 года были царком спенные поставки этой без, без, пошли, без нафты, то бок треба было кориранеть. Мы пошлины пошлины озаглещивали себе белорусский бюджет с зимы 2018 года. Для этой переработки были спенные белорусский бюджет. Лукашенко прилетел до Путина при конце жнини 2018 года и казали, что будет выражено питание обновления поставок нафты. Лукашенко прилетел до Путина в Сочи и сразу было разумело, что позиция России, относно Беларуси починая, меняться в виде источника. В Сочи Россию, Лукашенко сустрел ну, российский чиновник на узроне э, губернатора Краснодарского края. Э, таким чином, ну и, ну, и де-факто, разговор Путина с Лукашинком был была, та, была факто такая, и быцем бы до Лукашенко, приех, до, до Путина приехал некий керовник э, датацинного региона России, типа, я, я, я у него что-то просит. Не было после этого суместных выступлений, не было никакого суместного брифинга. Было башня, что я абсолютно не дома видела. у 2018 года отбылась и такая дикавая потея. Была Могилевская сустреча. Путин у нас Лукашенко, Путин прилетел в Могилев, ну, Лукашенко ему сказал что Могилёк – это российский город, ему вез его в Александрию, там драники, там что-то. Ну и Дина Путина так вот зеничали драники. Ну, были, были такие сигналы об тем, что быцем ну, бы а, спору, такая ситуация из России была больше-менее выраженная. Россия покатилась, я про кого-то на этой речке, Россия покатилась компенсировать, снова выплатить Беларуси да, экспортную пошлину. С 12 жнивня, извините так, с 12-го до 12-го костычника, когда тренируется ходьба, ну два месяца, за два месяца белорусский бюджет не 260 миллионов долларов. За два месяца. За два месяца. Россия, Россия погодилась. Ну, такие был, было свято российской такой... Шодрость. шодрость. Такие подарки. Восьмом, это 260 миллионов долларов белорусский бюджет. И еще 400. 400 Россия погодилась, если сказать, были заявы с Путина, с российских вышедших представников, что Россия заплатит до конца года еще 400 миллионов, коня 400 миллионов доляров, как э, это, э, 2019 это, Россия это, компенсовать это, как это, как часу я не смогу это, что такое как это, как это, как это, как это, это, это, как это, как это, как это, как это, Уж при конце Каскришника были сигналы сбоку России об том, что что-то -то не так. что не так. Вот и нарежьте, э, у мы, в листопаде заявились о пропановой про России, как Беларусь э, зарабила гад -гад -гад на швейку на, на, на люди интеграции. Э, на уровне Путина, на уровне вышедших особо российского РАГУ сказали, что для того, как Беларусь э, отрубила российские дотации, э, Беларусь повинна родить руки на шляпу с оправданной интеграцией. Первый крок – это объединение грошовых систем, как Россия контролировала тут все грошовые потоки. Уже после этого можно ставить крышу на белорусской независимости другое, как было створено огоньное, огоньное мытение, как, как уже Белоруссия не контролировала свою межу. Ну и, и третий круг это створение на снова пробуждало створение на национальных структур одинной державы, Белорусской союзной державы. При конце уже под Новый, под Новый год Лукашенко два разы ездил, летал в Москву, до Путина, Худше за все думаю, прием был высокого холодный, ну, там такие спектакли разыгрываются, потому что перед журналистами, перед видеокамерами они одного не, не, не, не обдымают, на самом деле, ну, это относительно Лукашенко с Путиным это особистая ненависть. Вы не у зараз внимания яркой информации об том, что, что, что, что, что домовились. Uh, какое значение для россии для белорусского блока имеют какие-то российские дотации? Дефакто авторитарный режим Лукашенко грунтуется на то российских дотациях. Были периоды в истории Беларуси, например, там, как высокие кошель на, на нафту до 2014 года, когда кошель на нафту сегали 100 долларов за за баррель. Россия имела нафтовые прибытки, по российских подвигах можно было погодиться, что Беларусь отремливала 7-8 миллиардов российских дотаций. Я нагадаю, что, например, у нас в 2014 году на самый пик белорусского ВУП, когда были высокие, пошли на нафту, так по инерции, Белорусский, белорусский ВУП уже оценивался 76 миллиардов доля. Есть полная достатково мощная залежность белорусского ВУП от а по мере российских субсидий. Вот, в 2014 году по, по российским подлигах Беларусь отримала коля 7 миллиардов российских дотаций. Что это означает? За кошту данного газа и за кошту танной натрия купали российскую нафту, перепрацовывали и, и продавали назад. После 2014 года отбывалось падение на нафты. Россия не имела таких свыше прибытков. Разом с, с падением российской экономики например, в 2015 годе Россия взошла вниз на 4%, 4% сгубила минус 4% и мы так сам от этой стратили, 400. Меня тут очень вспыняет. Зараз, в прошлые годы, Беларусь отремливала каля 2 миллиардов, была тенденция на понижение, по меру, российские дотации. Мы отремливали каля 2 миллиардов дотацию за кошт Танна Багасу и каля 2 миллиардов долларов за кошт нафты. Калей не будет домов с Россией, не будет домов с Россией, и снова будут пропонувать к этой крупной на шпику я кажу, Россией интеграции, мы сгубим, целком говорят, российские дотации. Есть такие сценарии, что застанет минус 2 миллиарда долларов. Что это означает? Это означает наступное, Вот посмотрите, мы сгубим на самом деле 2 миллиарда долларов. Ну, белорусский блок каждый называют речь бы 300 миллионов, 400 миллионов э, долларов. Российские эксперты кажут, э, про, что сгубим год 1 миллиард долларов. Э, группа российских экспертов, я, например, вот Сергей Лебелл, российский ведущий эксперт в глине, э, нафта, нафта и газу, им каже, что на самом деле сгубится 2 миллиарда долларов. В 2017 году, когда были досколко добрые отношения с Россией, мы отремали от России максимум, максимальный помер нафты, 24 миллиона тонн нафты отремали. Только тогда белорусский бюджет, у нас была становища сальда, разница по межэкспортом импортом, плюс 60 миллионов долларов. Только плюс 60 миллионов долларов. Мы отремали максимальный помер нафты и которые только можно уметь 24 миллиона тонн, нафты. а летом не меньше, а становится было только 60 миллионов долларов. Это будет, а не будет домовой, то это будет э, весьма серьезный удар по белорусской экономике. У меня времени мало, часу. Я вам скажу про э, свой, наверное, рожь, на что можно, можно сказать против сценарии, которые являются на его думку больше э, вероятными, и какие меньше вероятными. Так вот, на больше вероятный сценарий я могу выдвинуть, Олег, это не категорий один. Не так мало часов. Э, Наибольший вероятный сценарий на год перв, на год на первый, на 2019 год на год что уже за счет будет значное погашение социально-экономической ситуации. Будет повторение ситуации, ну, например, 2010 -го году, когда мы отремали от России в 2010 году когда мы отримали от России только 4 миллиона тонн афр, не 24 миллиона тонн афр. Будет погаршение социально-экономической ситуации. Нам не мало чем компенсировать вот такие, такие страды. Лукашенко, на самом Лукашенко ничего не сделал. Можно было выкорстать к этой велизарной российские дотации по, -по российским подвигах с 2005 по 2018 год. Белоруссия принимала больше 100 миллиардов долларов. И сейчас является питание, а где это миллиарды долларов? по заработке, лимитам, пенсии на, на меживыживание, на межи куда Лукашенко, говорят, миллиарды закопал. Еще, ну, зараз, зараз белорусская экономика, тот самый панер, э, по выводникам этого года, нет, так, 48 миллиардов долларов. Это тот самый панер, белорусская экономика имела в 2009 год Мы были откинуты на 10 годов назад. На почве работный сценарий, что будет погрешение социально-экономической ситуации, что будете урезать социальные выдатки. Уже есть сигналы об том, что у Снежни минулого года были отменены, станем, ранее они были бесплатными, вими дорогие реки были полные категории людей, которые, например, отремонтировали бесплатные леки для того, как не было грулкомы, для того, как не было киборты, как у их не развивался цирроз печени. С со снежным 2018 года я имею информацию, что гт э, э, социалка была социалком снежная. Худшее за все. Лукашенко будет вынужден пойти на сбивание финансирования ведомням, Это филиейки которые называются. Ледовые палатцы, и он будет вымущен. И на на лечить кожные, лечить бронхи. Они а худшие за все, за все а, а, Я не чекаю, что Бело... что Лукашенко пойдёт на шлифу с интеграции с Россией. К чему? Не тому, не, не, справа не тому, что Лукашенко маят такие пешотные, ставление до белорусской независимости. На самом деле Лукашенко абсолютно не является гарантом независимости Беларуси, развитой, велизарную экономичность от России, якая створилась. велизарная экономичная задолженность от России. А... У России на... на этом фоне есть спокуса, что я найти с ней и Лукашенко на редче сдаст Беларусь. Лукашенко не является гарантом независимости. Наоборот, все актуальные Огроза незалежности, и они заявились и были актуализованы в иннику политики Лукашенко. Но а, а, с, с часом незалежность Беларуси перетворилась в гарантию особистой безпеки Лукашенко. И Лукашенко ведь недоброе не что когда ей раздаст незалежность, ее, то тут прийдет. Тут туда и сюда приди Россия. От его спочатку будут вытирать ноги. Вот поглядите все цитаты Лукашенко. И он каже, что Россия хочет одна от нас вытирать ноги. Для меня не доброе разумеет, что Россия взробит, когда Россия сделает это уроки на штриху шлиф, соправданной а в его потом, где мы ждать, иметь меньший статус, от его спочатку будут вытирать ноги. Путин никогда не забудет особистых поразов, особистых образов. Лукашенко на тему его на вот особистого жития. Путин, Путин, это этот человек, каким, каким, у есть право дополнить тому и Литвиненко, там и Скрипаль. И... Их не требо было забивать, или Путин им просто не мог себе испынять. Лукашенко вы ими добро разумеет, что после того, как и он сгубит этот статус, на разницу сюда придет Россия. И он сначала будет ветероделы, а потом до него придут хлопцы, я он ним отмовлял в 2000-х годах по российских уже белорусских предприятий. И выники разговора будут зусим кепские. Бог это зусим не Ботаником. Как это люди, которые сделали билезарные коши в 90-х годах, ты вниз забираешь своих конкурентов. Лукашенко сделал ну, такие заявы, что с буквы российских олигархических групп были потребования продать, например, Беларусь, Кали за несколько миллиардов долларов за Венетан. Что вот, Некий Миша ему пропоновал Хабра, и он говорит, это ну, Миша Одмой, это Михаил Буцерий, mm -hmm. э, керабская компания, республиканская. Mm -hmm. Это пацаны никаких лосудей, никаких разумений. Лукашенко кинул просто на миллиарды долларов, и они его после этого просто забьют. Потому что Лукашенко будет обороняться к этому российскому тиску до да, окошки. Пыльная Багары тиску на Россию у него есть. Мне абсолютно будет пыльниковым разглядать, что есть такая маленькая Беларусь, и нанимая не этим Багары тиску. И к этой Багары тиску есть, я неодоразованный, на ты ему сказал, максимум заразит не могу мочаще. И к этой Багары тиску тлумач, потому что Беларусь я, для ГЭТу не заработала круглые руки на шармелику этой соправной интеграции. Мой прогноз, что у ГЭТу в этот год будет погашение социально-экономической ситуации. Але не будет э, буде российского рубля, не будет российской мытки. Э, э, Беларусь при номсе как независимая держава заховается. Благо это гарантия собственных успехов э, и выживания кипердуси. Спасибо за уважу и зново после. Нет, сказала. Ты будешь шукать Лукашенко отрывки в неких оппозиционных тиражах или мы? Но оппозиционных ему натурально не будешь шукать, потому что оппозиция не может ему шабустик пропоновать в эти пирожные вставить. И стотный аррал. Разница в том, что после 2014 года изменилась геополитичная ситуация, и Лукашенко имеет большие шансы отримать кредиты от Боку Западу. Например, в 2009 году Лукашенко сам сказал, что Беларусь отримал воротовальный кредит от МВФ по мере 3,9 миллиарда долларов, а маль 4 миллиарда долларов. причем без анемьяких умов, без, без умов экономической кредиты. Без рукового великолепного, есть морчилось, что запад, да, что если Лукашенко даст. Как, как поменьше статус России. Да. Скажите, как вас, как у ну, ваш погляд. А, решательство России президентские выборы, насколько это виноват? Россия, я уже двойче удельничала про своих плен и таких прославников в белорусских выборах. В 2006 году Россия профинансировала выборочную кампанию Александра Казулина, Это были российские броши. В 2010 году Россия профинансировала кампанию «Кажи правду». Ну, в «Кажи правду» кажут, что это броши российских бизнесовцев, какие просто понтанные демократы в Беларуси. На самом речи, ну, это пытание кого ему хочет подгонуть. Россия – это не такая Украина, с сбоку которой могли бы тратить Беларусь серьезные гроши для, для того, как бы Беларусь зашла от России. Ну, это чекистская, на самом деле такая аналогичная держава. Это просто не Макченко. А в 1960-м годе Россия уделила. Тогда был добрый крок сбоку России. И они профинансовали компанию «Кажи и правду», выкрасили. Зорк белорусской поэзии э, с подара Владимира Никляева, поэ белорусского поэта, который на самом деле э, не любит Россию, яки, э, э, э, э, ну просто с подара Никляева, он поэт, он в Гоголе не тут, в этих э, горных не мужчинах. На самом деле компанию перевали такие люди, как с подара Дмитриева, которые гости открывали российские гроши. А, это был в 1960-м году был такой сигнал с России, что они могут профинансовать. На самом деле для России это совсем маленькие гроши. Но... А для белорусских политики это были великие гроши, там 3-4 трех-четырех миллионов финансований с России. Буку стартовала эта компания, «Окажи правду. Не, муга, <соединяющие> <соединяющие> ну, скажем так, когда бы у нас была бы тройкинчая система, когда бы тут были незалежные сроки массовой информации, когда бы тут был, не были такие жесткие правила ГУНИ, какие уставила Лукашенко, Россия бы могла бы спробовать вмешаться. Например, не нас пробовала в украинские выборы, В я не я не думаю, что в этом году Россия будет выставлять кого-то финансировать. Тому что чему? Тому что Лукашенко в 2010 году показал, что Её разглядая, мыслим такие сценарии: от самого великолепного, можем пойти на вельми жесткие, на вельми жесткие деньги. Россией недобро ведая, что в Беларуси выборов нема. Я на вельми информация про то, что у нас, про то, что у нас за ну, не, не будет. Вы сказали, что вот, значит, <со -хуй> <со -хуй> <со -хуй> это самое, у нас все социальное. Все у нас опустится, будем в этом году мы на коленках практически. Дело в том, что среди людей пойдут, как бы сказать, настроение, на что тут люди поставят. Почему так? Почему так? Почему так? И не для понятия, как самый Лукашенко, это Луковик. Ходить по белорусской агрономации в когда белорусская грамматика была представлена такими людьми, то я упрекал что такие выступы бы были. Але на самом рече данные показывают социологичное то, что белорусским грамматикам так само произошли полные изменения грамматический настрой после 2014 -го года до скорого людей у нас разглядает то, что дестабилизация политической ситуации в Беларуси, масштабные протесты могут выкликать заявление ну, российских зеленых человечков у нас и, и войну. Кому, на жаль, ну, я, я за года можно сказать, но де-факто Влада у нас не боится этих массовых, массовых протестов, потому что она лечит что к этой массовой акции и не будет. Нам вот такие люди, как Змитиев Дашкевич, ну, такие белорусские революционеры, наши мощные хлопцы, они наводят яны обучивать эту думку, что э, в результате дестабилизации политической ситуации, в результате этой акции и протеста у нас может быть зеление зеленых человек. Хотя я, снова ну, так могу сказать, я бы это спредшковыл. Россия не может военным чинам, военным закопить Беларусь, бо Россия на самом деле вене слабая экономика, это экономика, якая уже скатилась до уровня в 2014 году Россия была по, по миру восьмая экономика в свете. зараз яна я на 12 экономикой, когда будет еще экономическая инсанция я на опуститься на ну, узровень ну, ниже за полношную Корею. Насильное окольство расколдает 50 миллионов человек. А после полношной Кореи и Австралии, ну, головное обиживание. Россия зараз смагается за то, как были обменные и санкции заходу, которые потиху потиху забивают российскую промышленность. Потиху забивают. А, Олег, Олег я на закупить Беларусь Будут введены такие санкции, которые после этих прошений уже не выдержать. Вот треба будет, не, чем будет платить, треба дальней улучшения, называется, называются федеральными э, дотациями и так далее. Ион, подчекайте, подчекайте, Все, вы уже задали вопрос. Я. Карилас. России. Это, это, и тем более Россия объявила Беларусь дефолт. Это просто одно И про беларусскую АРС. В этом году повинен Венеции у нас ядерный котел. Чаму Россия дала, фактически побудовала на территории Беларуси. Это специфично для, для, для беларусов. После такого, что еще не покуплись от Черного. Вот. И как Беларусь с этим, что ждет нас? Во-первых, 10 миллиардов долгов. Боже, я для это записывать ваши учения это такая тема, где на самом деле погодение не день это на погодение день ничуть, на подставе можно пролечить относительно помешка или белорусско российские дочинения абсолютно там домовые заключаются, потом в баке это те самые домовые по-разному интерпретуют. А с российского боку заразу учателям на офицерном узоре заявлено, что Россия укладывает в Беларуси больше 100 миллионов долларов. При том, что наш ГУП в этом году будет коня 48 миллионов долларов. Белорус можно все делать, может быть, стало Низкие долг, низкий. Я не знаю, это. не «Танат это на это не пользует. Почему? Потому что на и время добролетия. Коллеги, тут да, распачать процессы смены влады, противник управленческих, до влады может прийти и другий политик, не Лукашенко, некий из может распачать историю относительно Захода чистого листа, и по ни будет обижание у это великое для России, для российского киска, то, что, они что не что Лукашенко пойдет на они разом с тем, и не хочу его менять, потому что они помогут, что будет ищая особа, которая распачнет со Историю. И после заявления, яснется в интеграционные интеграционной клятсовке, яке худейнейшая Беларусь, яке, на самом деле, что он непотребный от союзной державы, Евразия, ДКБ. Дефолта и дефолта не будет. И так само я бы не разглядал мальчим из того, что сбоку России будут на самом речи заяву, что они не признают вылюбки президентских выборов Беларуси. Что-то что-то...